Привет! В эфире Универньюз. С вами я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Объявление рейтинга Times High Education. Работа ангиографического комплекса в университетской клинике КФУ. Пенсионеры Казани повышают свою финансовую грамотность. Рейтинговое агентство Times High Education опубликовало новый список лучших вузов развивающихся стран. Каково положение в рейтинге у Казанского федерального университета, мы расскажем в нашем сюжете. Казанский федеральный университет вошел в список 100 лучших вузов развивающихся стран по версии рейтингового агентства Times Higher Education. Всего в списке 35 российских вузов, а КФУ занял 11-ю позицию. Число вузов увеличилось. В прошлом году их было всего 27. Напомним, что в августе 2018 года на площадке Казанского федерального университета проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе.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 which will also help attract more talent, more partnerships, and strengthen it even further. Именно на нем в стенах КФУ состоялось объявление первого рейтинга ТЕЧЕ ведущих университетов стран Евразийского региона, который включает в себя Россию, Украину, Иран, Турцию и другие страны. Критерии оценки соответствуют индикаторам общего рейтинга ТЕЧЕ – Преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности. Казанский федеральный университет занял десятую строчку из 74 вузов. Мы запустили первый евразийский рейтинг университетов Times, который базируется на нашем глобальном рейтинге. Учитывая место нашей встречи в Казань, необходимо отметить, что это стратегически важный регион. Евразия меняется, объединяя в себе Запад и Восток, становится все более важным центром геополитической активности и экономического роста. Думаю, что это очень важно, оценить университеты этого региона. Артем Тупичкин, Универньюз. Юные химики со всего Татарстана в течение двух дней демонстрировали свои знания в химии. О том, как прошел республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по химии в стенах Казанского университета, смотри в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете проходит республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. Олимпиада по химии стоит третья в списке испытаний по 21 предмету. Ежегодно мы принимаем эту олимпиаду, которая является заключительным этапом Республиканской олимпиады по химии для школьников 8 классов и этапом Всероссийской олимпиады по химии для школьников 9-11 классов. Лучшие из них потом проходят на заключительный этап Всероссийской Олимпиады, который каждый год проходит в разных городах России. Участники республиканского этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии должны пройти тестовый и практический этап. Это задания несложные. Они включают в себя, как правило, эксперименты по количественному анализу различных смесей. Но тем не менее это во многих школах не удается реализовать такие эксперименты, поэтому очень многие дети, которые приходят к нам, они впервые сталкиваются с подобными задачами. Стоит отметить, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии имеют одно большое преимущество: при поступлении в КФУ они получают 100 баллов по общеобразовательному предмету. То сможет представлять Татарстан выяснится в течение нескольких дней, когда комиссия проверит все написанные работы. Диана Шилова, Александр Юдин, Универ Медицина не стоит на месте и развивается с каждым днем. Ведущие производители медицинского оборудования решили уделить особое внимание такому аппарату, как ангиограф, сделав его более совершенным. Ангиография – это основной метод диагностики поражения сосудов. В следующем сюжете вы узнаете детали работы ангиографической системы университетской клиники КФУ. В университетской клинике Казанского федерального университета установлено новейшее оборудование – ангиографический комплекс, который позволит совершить прорыв рентгенохирургических исследованиях, делать операции на новом уровне качества и безопасности. На сегодняшний день у нас находится самое новейшее оборудование, ангиографический комплекс, который только-только вышел на рынок, и мы первые в России имеем значит, ангиографический комплекс с новой трубкой GigaLix. Это вот фирма Siemens представила, и у нас она впервые в России установлена. Также мы имеем аксессуары для этого ангиографического комплекса для проведения операции через лучевой доступ.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 Для пациента это плюсы. Также, например, операция через лучевой доступ снижает риск осложнений места доступа, например, при пункции артерии. Это все положительно сказывается на время пребывания пациента в стационаре, это намного короче. И также легче переносится сама операция для пациента. Ангиографический комплекс оснащен пакетом программ, которые улучшают визуализацию сосудов при сложных поражениях. У тех пациентов, которые...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 Новая ангиографическая система также оснащена системой безопасности лучевого излучения, которая снижает нагрузку на пациентов более чем в два раза. Наш ангиографический комплекс, который мы установим в университетской клинике, позволит проводить такие операции, как транскатетерное протезирование оттального клапана, эмболизация различных новообразований, то есть даже можно развивать это и в онкологии, также позволит проводить операции на сосудов головного мозга, это нейроинтервенция, что успешно мы применяем и делаем. Это при инсультах, да, острых состояний, тромбоэкстракции с головного мозга. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Не секрет, что знание ключевых финансовых понятий и умение использовать их на практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. Однако бурное развитие рынка финансовых услуг закономерно привело к появлению огромного количества мошенников. Как защитить себя от обмана? Ответ на этот вопрос точно знают специалисты отделения по республике Татарстан Центрального банка России. Пенсионеры Казани повышают свою финансовую грамотность. Слушатели университета третьего возраста Казанского федерального университета проходят обучение, в программу которого включены занятия по финансовой грамотности. Для каждой группы пенсионеров специалистами отделения Национального банка по республике Татарстан, Волговятского главного управления Банка России проводятся лекции, где активные слушатели учатся распознавать и правильно реагировать на финансовое мошенничество, пользоваться современными банковскими продуктами, отличать рискованные инвестиции от защищенных государством вкладов и узнают, больше о своих правах в финансовой сфере. Сегодня в отделении по Татарстану, Центрального банка России, у нас было завершающее занятие в рамках цикла мероприятий по финансовой грамотности для пенсионеров. Мы активно сотрудничаем с Казанским федеральным университетом и для них провели цикл мероприятий именно по финансовой грамотности. Сегодняшняя тема была посвящена финансовому мошенничеству и финансовой безопасности. На таких семинарских занятиях пенсионеры активные рассказывают о каких-то своих жизненных ситуациях, а мы пытаемся скорректировать это правильное поведение. Уроки ориентированы как на профилактику вовлечения пенсионеров в мошеннические схемы, так и на развитие компетенции использования современных финансовых услуг. Лекцию прочитали о финансовом мошенничестве и очень это будет полезно для нас. Мы довольны, конечно, посещением. Принять участие в семинарах могут не только обучающиеся в университете третьего возраста, но и все желающие пенсионеры по предварительной записи. Организовали лекцию по финансовой грамотности. Мы очень много интересных моментов здесь услышали, которые казались нам совершенно в другом свете. Вот. То есть ну, все, все очень рады. Спасибо большое вам. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе всех новостей. До встречи!